Полетит, бля, сейчас. Бля, ты спишь, остави. Во, что их там в руки не помнишь? Кому что нужно? Ураганщика нужна победа, да? Иначе они не выходит. Пока там надо видео. Как волн, знаете, торпеда, блин Ау! Может, пивка Вить? Беги, беги! Давай, давай, да! Ви спина! Никого! Бей! давай. Ну Давай, бразит. Давай, Давай, друзья. Бразит, знак, знак с сейчас добрая традиция всех видео я, с... я спонсора <связывая> я тебе уже снимал это я начал ну я добрая традиция тратисты тратисты. всех видео у меня Саша я начал с Миллера, Миллера. Давай, давай, давай который готов <связывая> <связывая> Открой, да. Да, Какие-нибудь такие миши На, бегай! Чё, долго пиздец, враг? Долго? мяч, на! Нет, нет мальчики, мальчики Да, причем у нас есть бухаловый сеньорс Нет, лучше бухаловый чем маленький. Ну да, еще. А сейчас есть черный коль, понятно. И снова выбежал. Выбежал, да? Выбежал. Уголовой был. Уголовой. Уголовой. Не говень уже был. Сюда стал головой. Давай, спустичай. Судья, бегай, ма. Бегай. Судья, бегай. Судья, тебя! Судья, бегай. бегай. да не был, там, руки, юб, ты. Ну, сюда, тебе, Ну, сюда, Ну, а, я да, да,